Ну а пока ты слушаешь эту рекламу, парни зарабатывают деньги на том, что загружают ролики на YouTube. Причем они даже не снимают видео, они загружают чужие ролики и получают за это деньги. Хочешь также? Тогда инструкция ждет тебя по ссылке в описании. По сути, заработок в интернете делится на три основных направления. Первое, это когда ты эксперт, крутой специалист в чем-то, и делаешь свою веб-студию, и, например, начинаешь там всем продавать свои сайты да, создание сайтов или ты классный дизайнер делаешь шапки для youtube каналов оформление для youtube каналов например и продаешь свои услуги дорого то есть ты такой высоко квалифицированный специалист который везде нужен специалисты бывают разных уровней об этом попозже это не так принципиально сейчас это первый вариант но специалистам сразу стать довольно сложно и есть второй вариант работы это делаешь черную работу это когда ты делаешь какие то простые несложные вещи, ну так сказать, набираешься опыта, может быть, кому-то записываешься в подмастерья стартовый капитал и так далее. Вот это делаешь черную работу, это то, в принципе, с чего я в 14 лет в интернете и начинал. Ну и, собственно, еще один способ, это как совсем дурачок, участвуешь во всяких памах, пифах, там непонятно чем и вкладываешь в какой-то мутный форекс. Можно зарабатывать на инвестициях, можно всем этим пользоваться, но чаще всего, когда вам предлагают инвестировать 2 доллара в недвижимость, это смешно. Инвестиции начинаются, когда у вас хорошие суммы, когда вы разбираетесь. Чаще всего люди инвестируют какую-то мелочь, какие-то мутные проекты и, соответственно, прогорают. Ну, там опционы все эти, бинарные и так далее. Чаще всего такие проекты в интернете лохотрон. Есть крупные игроки, но это другая история, мы не про них. То есть, по сути, про заработок есть три основных метода. Сегодня будет совсем простой метод, да, который позволяет вам монетизировать свое время. То есть, если вы хотите скажем, работая охранником, да, и имея доступ в интернет, не смотреть порнографию, а, ну, чем-то заниматься, то, собственно, этот способ вам подойдет. Если школьник, да, есть свободное время, ну, хочется заработать хотя бы какие-то копейки в интернете первые, то этот способ, опять же, подойдет. Способ заключается в том, что нужно будет вводить вот такую капчу. Зачем она нужна? Дело в том, что когда ты регистрируешь аккаунт в каком-то сервисе, добавляешь каких-то людей в друзья в большом количестве нужно вводить вот такую штуку это проверка от роботов робот чаще всего ее не распознает и ввести не может но используются сервисы на которых люди которым нужно делать темные делишки или просто какой-нибудь mass могут собственно заказывать копчу ее будут вводить реальные люди Ну, человеку понятно что здесь написано за цифры ну и соответственно сервисы позволят им регистрировать больше аккаунтов и так далее Суть работы очень простая. Это работа, еще раз повторюсь, ребят, самая вот простейшая, которую сможет сделать абсолютно любой человек, но ну и заработок, соответственно, будет низким. Появляется у вас вот такое окошко, вы должны внизу, вот где палочка, да, вводить то, что нарисовано в этом окошке, и отправлять. Можно за час, наверное, много ввести. Я просто поэкспериментировал, естественно, я этим заниматься не буду. Это самая простая работа, которую только можно найти, но про нее я не рассказывал, поэтому для новичков, для школьников, ну как вот как первый, первые там 100 рублей в интернете, в принципе, этот способ подходит. Ну и, собственно, они выплачивают на WebMoney, мобилу, Яндекс Деньги, Payr, Kiwi и проблем особых с этим нет. Способ самый простой, в следующем ролике будет кое-что более интересное для более взрослой аудитории, для тех, у кого уже есть какой-то стартовый капитал, ну а если стартового капитала нет, хочется просто вот первый там 10 рублей, 100 рублей в интернете заработать, есть просто там ну, 40 минут, там час времени, то можете попробовать, ссылку я дам в описании, ну и можете опять же делиться своим опытом в комментариях, может быть еще какие-то есть биржи, где можно этим заниматься.